всем привет на моем канале сегодня буду украшать тортик он в принципе подойдет для любого праздника здесь у меня высота собранного торта уже где-то 9 сантиметров а диаметр 18 сантиметров покрывать я буду торт масляным кремом на сгущенке здесь у меня часть окрашенная и часть совсем немножко я оставила не неокрашенной покрывать я буду в два этапа сначала черновой слой Итак, первый слой застыл. Покрываю вторым. Осталось немножко крема, я его наверх. Выкладываю и разравниваю. Здесь мне не принципиально. Бортик я не выравнивал, я его оставила, его подкрашу в золото. Сейчас отправляю в морозилку буквально на 10 минут. Дальше займусь декором. Теперь у меня есть вот такой трафарет. С помощью трафарета, булавок и белого крема я наношу рисунок. Прикладываю. Фиксирую булавками. С учетом того, что у меня картинка вот эта, она идет, как бы была, законченная, да, то есть нельзя представить еще и нарисовать, то есть где-то будет обрезок. Поэтому я боковушки оставила, дорисовала цветочки. Здесь и с этой стороны разноцветные. Прикольно получается, мастихи нам очень ничего так смотрится. Все, и теперь я приступаю к цветам, которые будут стоять у меня наверху, которые я буду готовить из белкового крема. Беру контурин плотное золото, разбавляю водкой, и вот этот ободок сейчас... Обозначу. Сейчас мне понадобится белковый крем. Насадка для розы здесь примерно 2 сантиметра. Прорез, и у меня она без номера, из набора 24 штуки: гвоздик и кубик. Также ножницы, итак, в серединке. У меня будет белая розочка. небольшого размера. Так, дальше я выдавила из пакета весь белый. Мне нужно окрасить оттенок, добавить бордовый. У меня креда. В Гомеле у нас продается вот в таких 10 миллилитров Очень удобно. Они стоят по 2 рубля, что ли. Так, такой легенький оттенок. Сейчас посмотрю. Что наверное, много. Много бахнуло. Да. Значит, немножко смешиваю, ой, совсем не такое хотела. Такой легкий-легкий. Сейчас. Вот эту часть лег легкого оттенка переложу сюда и добавлю белого. И замешу. Закладываю в этот же пакет с этой же мясо. И продолжаю. Возьму насадку листик с глубокими прорезями, Оставшийся крем с мешка и добавлю сюда немного белого. Закрою вот эти места некрасивые. У меня есть красивые блестки пищевые. Посыплю сверху розочки блестками. Вот такой торт у меня получился. Переливается. Очень красиво. Сверху получается, видите, сердечко. И вот такая боковая часть. Здорово. Кому идея видео понравилась, было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.